привет, друзья! Я играю в Custom Story. Продолжаем, значит, наш конквест режим. В прошлой серии мы тут начали оборону так устроить. Вот у нас уже, кстати, варда готова, но нету камня. Камня нету, пока они здесь не достроят. Мне вот эти все пеньки они не хотят строить. А нет, вот, понес кирпичик. Кирпичики у меня пока есть. Железо заканчивалось, да? Так Сделаем еще железо, чтобы они мне продолжили варды делать. Мне нужна хилка, нужен этот фиолетовый кристалл. Можно еще лучника наверное поставить, хотя у меня сколько их? Четверо вооруженных. А всего 8 на 4 рабочих. Ну 50 на 50, в принципе нормально. Okay, так и останется тогда. И один вот непонятный чел у нас тут забагался, почему-то Нико. Он занял пустой кристалл. Мы это дело исправим, я отожму этот кристалл. Так, отожму кристальчик и мы его заберем отсюда. Я так думаю, что почему меня здесь не хотят достраивать, непонятно. Но ну, тут же можно забраться или они не могут здесь подойти? Ты сможешь слезти? Странно, он спрыгнул на тут косую штуку. Все нормально, он здесь ходит. То есть, видимо, пока эти пинки ставили, они не хотели. Не хотели здесь наверх залезать, доделывать. А мне скоро надо будет варды размещать где-то. Они здесь не строят ничего. Так. Давай, выпиливайте пеньки, наверное, тоже. У нас темнеть начало. Темнеть начало, а фонарик никто не сделал. До сих пор еще делают ни одного лучника. Хорошо, ладно, пускай делают, успеем, и фонарик. Ух ты, какой здоровый чел идет. Это нехорошо. Ребята, лучники нужно срочно. Мне так его быстро вынесет. Тут уже не лучники, тут мечник нужен. Убегай, убегай, убегай, убегай, убегай. Сначала ломать стенку. Ты поаккуратнее, ведь чуть не улетел. Ты смотри, он за 4 удара выносит стену. Так, фу. Фу, отбили мы это дело. Не зря я все-таки еще костюмчик сделал. Давай, наверное, пока складывай сюда. Нужна срочно хилка и срочно нужны варды. А, они сами восстановят. Хорошо. Еще бы прибрались здесь. Пока не поздно. На самом деле этих пинков мало, а лучники не успели расстрелять. Э, давай положи пока костюмчик сюда. Варды, варды у меня есть, нету у меня здесь этих штук, да? Иди стало. О, хилку можно поставить. Стой, стой, стой, стой, стой, Сосранец. давай ты. А. Скилку-то я поставлю, только он, наверное, даже ставить ее не будет. Смысла нет, у меня кристалл не захвачен. У меня не захвачен кристалл. А то он светиться начал, потому что темно. Вот еще один у меня здесь погиб, походу, товарищ. И тоже в этом пустом кристалле. Так, мне нужен кто-то, кто возьмет и поставит вот сюда камушек, чтобы я поставил вот эту штуку и захватил кристалл. Ну куда ж ты поставил-то? Ладно, еще одна попытка. Тут уже начали строить. Вот это вообще зря, наверное, начал сейчас делать. Это не к спеху, как говорится. О, поставил, все. Иди сюда, иди сюда быстрее. Так, давай вот сюда. Будем отжимать кристалл. И, ребят, кто-нибудь уже займитесь починкой. А так, может он и собирался починить, а я его там дергал на эту штуку. Вот у меня начался захват кристалла. Сейчас, как он яркий. он <рзас> яркий. Просто жесть. Сейчас захватим этот кристалл и можно уже варды будет размещать. Очень яркий. Вот и хилка у нас заработала. Как-то он изменился. Он даже уменьшился я бы сказал. Вот какой должен быть кристалл. В принципе он пока не захваченный был. Он так и выглядел. И вот какой он стал после захвата. Маленький непонятный кристалл. Ну враги возможно попытаются его отжать. Но не смогут ввиду того что у меня здесь кристалл за стеной стоит. Хотя они скорее всего будут всеми способами пытаться до него добраться. Так. Строим. Начали лестницу у меня уже делать. Хорошо. Так. А надо мне это вообще... Ну давай обычно сделаем лестницу, как я собирался, и все. Что тут думать. Эту арку сделаю. А, вот так, да? В принципе, можно даже колонны здесь поставить. Тогда не так. Вот так вот. А здесь не арку, а вот так вот поставим. Тогда надо было тоже колонну. Да, наверное, сделаем колонну. Есть кирпичи-то? Кирпичей нету. Надо срочно кирпичи мне. Так, трава даром. Ее на уровне много. Насобирают. С другой стороны... Да мне вроде как незачем, да? Трава нет нужна. Сколько у меня лучников? Четыре и один. Пять. Трава нам еще нужна будет. Давай, наверное, пособираем немножко здесь травки, травки пособираем, снизим приоритет ремонта, немножко в сторону уберу его, так железо, железо, брингстоуна мало у меня, нужно пособирать отсюда, ночью я не пойду туда, а днем-то не успевай за ними следить, куда фонарик взять? в принципе здесь от кристалла так-то светло, но от фонарика будет светлее. Давай, наверное, все-таки сделаем фонарик куда-нибудь. прям вот сюда сделаем. А вот над кристаллом. Нет, давай немножко сюда в сторону. Сделаем поближе к дверям. Так, хилка есть. Это хорошо. А, сдвинем лучников сюда. И уже можно поставить пару вард сюда. Один, два, три. Только у меня их там четыре штуки. Можно делать еще варды. Так. А, они здесь достраивают камнями. Я думаю, куда они камни девают. Лучше бы здесь достроили. Спуститесь, наверное, помогите ребятам. У меня столько тут военных стоит. Они ничего не успевают сделать у меня. Так, еще один лук. Ну, вот этот он как раз доделал, а ты в итоге мне еще два надо будет, получается. Еще два, так. Выплавляем железо. И нужен бримстоун. В принципе, можно собирать бримстоун здесь. Далеко, конечно, но безопасно. И, кстати, его вот здесь нормально. Потом еще железо здесь пособирать. Можно даже отметить здесь камушек, чтобы они собирали. Но не весь камень. Весь это много будет. По чуть-чуть хотя бы. Так. Потому как у меня складов тогда не хватит, если они начнут весь собирать. А что нужно на 5 бримгстова на 1 железо? Брингстоун нужен. Так, собираем пеньки. Ну да, темно. Надо бы еще в эту сторону пару лампочек сделать здесь, когда стенку достроят. И вот здесь. Соответственно тоже, когда стенку достроят. Мне бы сюда кирпичик положить, которого нет. Есть, есть кирпичики. Давай сюда кирпичик. Дундук. Дундук говорит, иди сюда куда-нибудь положи кирпичик. Ты тоже давай. Взял кирпич, тащи сюда наверх. Говори. <смех> Интересно, куда он будет отложить его. Никуда не стал. Поганец какой. Так, хорошо. Не хочешь, не надо. Мы вот здесь вот так сделаем песенку сюда сделаем тоже и вот тут маленький кирпичик сделаем чтобы дырки не было печка топится уже нет о, уже снова топится а мне выкопали ямку выкопали еще один кирпичик положим Так, доски у меня есть, доски есть, но они мне нужны будут вот сюда. Кстати, начали здесь все-таки строить, вот положили кирпичик. Хорошо это. Так, лестницу доделывают. В принципе, сейчас надо будет камня нормально, поэтому можно здесь расширить эту область. Паун. А, возродились у меня товарищи, да? Сколько у меня их теперь? 9. Нету здесь. Не летают больше. Или пропали они куда-то. Кто там был? Бонс. Так, калипса, Винчи. Нет, среди этих нету. А, Нугит, Нугит это сейчас, да? Значит, пропали эти товарищи, когда я кристалл захватил. Ну, ничего страшного. Новые, значит, нарождаются. Пропали и пропали. Как-то долго ночь длится. А где у меня все? Три военных, шесть рабочих. Здесь только трое, четверо. Пятеро, шестеро, все, правильно? Они все за камнем бегают поставили здесь кирпичик и досочки положили обычно они кирпичей накидают доски не сразу складывают сюда так давай доделаю уже лестницу правда что стоп стоп вот этот кусок пока не надо они будут прыгать туда-сюда пока они здесь не достроят этот кусок не надо Ой, достроили сразу. Вот теперь уже надо. А, вот он уже мне светильник принес. Оп! Насколько светлее стало, правда? Бегут, бегут у нас там чуваки. Бросаем все, берем луки. Блин, надо здесь тогда сделать вот эту штуку, чтобы оставшиеся прибирались сразу луками наверх. А может я его увидел за то, что осветить? Да не, не может. Не мог. Как он туда забрался? Откуда ты взялся? Я в принципе из-за деревьев его не должен видеть. Прикольно он туда залез. Кристалл этот пока никто не отжал. Я думаю, что мы его заберем в следующем. А с другой стороны, зачем он мне, если можно их вынести будет? Вот этот кристалл, у них останется один. Тот они все равно захватывать не хотят. Так, лесенку они доделали, в принципе. Вот начал доски носить. Можно еще варды ставить тогда. Оп. Я-то думал, они уже нападать идут на меня, поэтому лучников загнал на стену, но. Видимо нет. Видимо не идут. Давай пока вот так сделаем. Подожди, я же тебе сказал слезай со стены. Варды еще. Еще закажем варды. Варды рингстоуна да нету то на железо ушло а вот его собирает чувак 6 штук сегодня несет. не густо не густо хотя вот здесь нужно стенку доделать иначе они здесь могут ко мне пробраться Ну и вот здесь тоже, да? Тоже надо делать стенку. Стоп. А, вот здесь я не поставил кусочек. Так, дерево. Вот они, кстати, здесь бегают даже зачем-то. Бежит оттуда сюда, пробегает по под аркой. Видимо, нравится ему эта арка. <laughs> Не арка, но такие колонны здесь получились. Может, статую здесь где-нибудь поставить для них. Тоже огородим ее. Так-то это конечно лишнее, но мы поставим по приколу, так. Варды, вард больше нету, да? 7 штук у нас только варды. Почему я здесь не стал доделывать вот этими деревяшками, они так лучше стреляют вниз. То есть, если кто-то вплотную к двери подойдет, это зеленая лучи, а, это отхилки. Ходить они и так могут по деревяшке по такой, ну вот. Так, как отодвинуть их? Вот по такой тоненькой деревяшке не и ходить и стоять могут, но тем не менее они так лучше вниз стреляют. Не знаю, они исправили этот баг или нет, но раньше было так, что они вот с такой стены вниз стрелять не могли. Возле дверей. Так, здесь дособирали, ребятки у меня. Пора их сюда отправить, собирать. Здесь насыпь. В принципе, если здесь они у меня насыплют, то можно и здесь клады сделать. Клады. Только нужны они мне здесь? Вот в чем вопрос. ладно пускай делают лишь бы не бездельничали что мы там можем еще сделать арбалетчиков магов кстати магов мы можем и уже сделать лабораторию мне пока это все не надо арбалетчики в принципе мощно бьют но стреляют реже поэтому как бы смысла не вижу Другое дело, что надо Варт наделать, чтобы мы могли спокойно сходить кристалл отжать пока, и пока мы его отжимаем, чтобы нам никто не мешал. Ладно, ребят, всем кто смотрел, спасибо, понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.